Давайте мы вам дадим продукты. Чтобы... Вам, вам же надо. В да? Главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина. держите, да, да, да. держите. Вам, держите, надо. Держите, вам держите, надо. Держите, держите, <сос> давайте, давайте, Давай, держите, держите. Держите. Послушайте, давайте, мастер, пушите. Давайте, держите, песпаки. Вала Слава Украины. Ага,